И всем привет, с вами Ром. И сегодня мы поиграем в Донифлай. Сейчас мы на том, как мы не могли выбраться с того места, где эти прыгуны. Хотя я эту заставку не видел, я все пролистываю. Давайте все заставки тут посмотрим. А я пока скажу. Не обращайте внимания, если у меня сейчас монитор слишком громко гудит, просто у меня диск записывает, и когда этот диск запишется, будет мелодия это через программу «Айнч или это, как так бы". ну там диск в огоньке нарисован и там очень в этой программе диски запишешь и все ну видео любое на них Это можно сказать там фильм можно какой-то записать и продавать не ну они для этого просто просили записывать <клес> ну не знакомые кори... ну, знакомые просили записать ну диски там ну я думаю, кто-то, кто-то тоже так делал, когда-то просто играл, там и записывал, или печатал ну можно их и печатать, и только на специальный принтер короче, я скину название программы, которые можно записывать видео на какой-то диск ну такой, на котором ни никакой информации нет блин! Почему она не здесь сохранилась? Ушел отсюда. Хотя у меня французский ключ, я его просто капельку играл, но тогда у меня не получилось. Но я его решил выбрать. Блин! Эй, блин! Ой, блин! Пугать не надо-то? Не попал, блин. Господи, что за звуки? Кто это желтые? А что. О! Прикиньте, от меня эти отстали, надо же! Давай световую ловушку к тебе. О, пришли, пришли! Да надо же! А теперь давайте посмотрим, как это получилось в другом режиме. О, пришли, пришли, да надо же! Всё! Ну, да я профи! Всё! Ой! Это какая-то не та башня? Эй, закрыть дверьки можно? А это хотя бы наша башня. Чей. Okay. А, да, да, да, вот музыка только что я играла. Игра ночью. Очки ловкости и силы удваиваются ночью. <coughs> Скрывшись от погони ночью... Вы получите дополнительные очки ловкости. Чем больше вы играете в небезопасной зоны, тем больше очков выживаемости получите. Круто. А, тут просто два входа. Несколько входов. Вау. Сказали бы. Привет. Привет. Привет, Привет и тебе. Лифт, а лифт, да. И думал все, нет, я проиграю, а зацеп не проиграл. No Привет, кто здесь есть? И что я могу создать? Прикольно. Кстати, я понял, ракеты, наверное, для прыгунов только сделаны. Вы заметили, они каким-то синеньким там... Изяшный ножик, 35, каракетная бита, 67. Это -э -э -э -э, давай товаром мне не меняй! Вообще обалдел, товарищ. Ну, я не виноват, что я Я разве что. А, великолепные сурикены все куплю. Аптечку все куплю. За пакеты? Ой, блин! Зачем я их купил? И сколько у меня.. а Ай, блин! Я все деньги потратил! Да, да, очень светло. Блин, зря я потратил все деньги свои. А, да, давайте хоть какая-то. какой-то ролик. Эй, это только что ж там был! Этот Тимур только что там, у Лифтов был! I... Я пойду. Куда пойдешь? Я не просто. Не... Well, это серьезно. Ну, этот nice Раис лицо меня не знает. Чистый лист, лист, верно? Right? Верно? Оставьте нас. Я хочу поговорить с Крейном наедине. <coughs> Ты уверен, что готов? Mm -hmm. Кто-то ведь должен там. Mm -hmm. Ладно, не возвращаю владение Раисы, mm -hmm. там просто узнает, этот стоит и возвращайся живым. Mm -hmm. Сколько это стоит? Mm -hmm. А, владение Раиса надо купить. И узнать, сколько стоит. И все. А, или типа это потому, что очень далеко. Купите антизин у, Ра... у Раиса. Вот такой в магазинах и у кладовщика появились что-то новое у какого раиса раиса то ж наоборот наш враг я даже видел прохождение мы в конце с ним драться будем ты блин все деньги мои чертеж суперского суперсковыпускатель добавляю Блин, я бы сейчас его купил. Продать. Блин, я бы сейчас у него купил это. Блин. А я случайно все взрыв пакета у него купил. Даже не, не глядя на, на цену. Стойте, или вы имеете в виду, что мы ночью пойдем э, к базе Раиса? Нет, ушки, я утра буду ждать. Нет. Фильгу. все. Селка, Да, из-за из моих номинателей. Что за задание? Провалено. Какое задание? Что за задание? Что? Иди ночью к этому Рису! Раису! Лучше электровыпускатель бы надо было. А, кстати, кладовщик, что ты дашь мне? Мы его возьмем, разберем. Так, ладно еще раз берем молот так молот о, молот ничего себе у меня блин мне в дверь звонит продолжаем ну в общем придется к этому рису идти чем могу помочь а это а, а время может, кстати, как там? Время 22.29. Не, ну по правде, это как десятый час ночи. А сейчас время. Время проходит так быстро. А, или двадцать две минуты и время. Угу. Ладно, давайте лучше пойдемте поспим. Да. Давайте лучше дождем до утра, я лучше утром пойду. Нет, просто, Крент, ты поступаешь И очень храбро, знаешь, я хочу искупить свою вину, ведь Амир умер спасателе. Нет, другого скупил, если не забрать Андреана Раиса. Ой, это... Да, ты, ты продаешь что-нибудь? Нет. Но я просто хочу, чтобы The Crane, так, давайте сейчас купимся у кого Look, we'll I Полицейская дубинка 79, вау. Блин, я не понимаю, что это за шесть? Или надо шесть очков выживаемости для начала? Так выкупить. Продать фуорасценные грибы. Блин. Продать все драгоценности. Okay. Стойте, давайте вернемся к тому продавцу. Piece, right? Стойте, давайте к нему вернемся. У нас уже много денежек. А, товар дня, это ж товар дня. Не, ну блин. А может это время? Может быть там все же точное время? So так. Товар не поменялся? Нет! Спасибо! У нас теперь есть новое оружие. Супервыпускатель. Холодное оружие. Блин, я на него могу что угодно скрафтить. Я его несколько раз могу Ну ладно. Супервып... Я могу супервыпускатель несколько раз скрафтить. Ва... А, нет, нет, у меня нет уже холодного оружия. Да блин, мне на него его очень легко скрафтить. это ж просто хорошо. <плес> <плес> <плес> хорошо. А или такое есть название у какого-то канала? Я просто мне говорили. А так я ну, даже его не находил. Так, вот, все у тебя. Все, давай, все. Отмычку. Не, давай не все, где-то, э, вот, хотя бы 60 лет. Все, у нас все готово, теперь вот теперь мы можем идти к Раису с новым оружием, у которого 58 урона. Ну, 6 плюс 2, 58, Прокинут, Ой, есть, 8. Есть, 8, Ну у нас просто 50 1, еще 1, урона. Ну мы уже почти близки к финалу, так заткнись, Дай мне сказать. Мы уже почти близки к финалу, потому что мы уже с Раисом знакомимся, а Раиса мы потом убьем. Ну что это? Что это за метка? Что за метка? Что это за метка? Что она значит? Что оно You're значит? You're Alphi? Alphi? Да, это я. Электрика, тихущий. Электрик. Понятно. Я так люблю, Лена, Награды чертеж электропила. Новая запись в журнале. Напряжение. Всё. Давайте. Нам электропилу дадут скрафтить. Все, давайте это задание выполнять. Перезапустите восточную подстанцию. Задача отслеживания напряжение перезапустите северную подстанцию а кстати давайте пока миссии миссии будем выполнять не будем найдите дом гази или что то чемпион деньги выдано Лена место трущобы спокойной ночи Бахир выясните что случилось стрелок просто нам давут один из найдите пистолет для Давуда напряжение, ну мы напряжение то, что нам дадут даже что-то дадут еще какую-то оружие э -э -э! вау <с ris> мы напряжение Перезапустите какие-то восточные станции две, так, где они находятся ну, сейчас уже все утро, я могу выполнить ой, а где она так, что это такое Лишайники? О! Все, давайте, нет, нет, нет, давайте по комиссии не выполнять, пойдемте к лишайникам. О, это круто, круто. Ой, блин! Что-то зомби как-то стали очень страшно рычать. Ой, там наши друзья, вау. Ну да, по карте надо было изменить с базы пройти, но просто идемте вперед. Я хочу собрать эти лишайки очень сильно, это очень... А, у нас есть неиспользованные очки навыков. Тогда давайте быстренько Сделаем Я... а, вот этот. Это уже четвертое, нам надо 5-6 для мощных оружия. Сюрикены бы... с Так, и... А это... М а научитесь лучше торговаться ценами в магазинах ниже на 10%. А это научитесь на рюкзака получить 4 новых ячейки для оружия. И научитесь создавать сюрикены с тремя дополнительными эффектами. Замораживающим, горячим и взрывным. Понятно. И как эти, да, горящие сурикены, взрывные сурикены, а горящие что надо, аэрозоль, ого, и замораживающие флоростенные грибы, о ого. ого, мы только взрывные можем создать, да, нет. да пока не надо, стойте, стойте, нам спайк что-то хотел дать, спайк, спайк, спайк, что хотел? Французский ключ, марля, алкоголь, аптечка, изолента, отмычка. Вау. Ну, давайте тогда французский ключ разберем. Это не тот, который у нас хороший, это похуже. Да, у нас французский ключ лучше всех урон, 58. А что это такое э, синенькое на карте означает? Что-то синенькое. Ладно, мы почти пришли. Вот. Мы почти пришли. Пху. Где эти ваши травы? Вот здесь. Туда повернула? Я, я туда повернул, посмотрел. Вау, да! Впервые я нашел уже какие-то травы, вау. Блин, это очень хорошо и никогда еще не. Ой, что случилось? А, типа, просто много побега. Устал. Кстати, там уже впереди нас какой-то новейший город, я не знаю. Ого. Ну давайте испытаем, хорошо. Все. Да блин, мы так быстро зомби убили. Ничего себе. Ну, к сожалению. горящие сурикены, вы выучили сборку горящие сурикены? Мы, это, это, это нам давно уже удалось А что то синенькое значит? Или это? Ну ладно, все. а кстати, я знаю, где еще я находил травы, когда я убегала от зомби, где-то... СТО? Опять? Нет, я не, уже, не буду уже... Ой, блин, это громко. Вот еще, это там я находил... Вот тут часто у меня прыгуны ходили ночью. Я хотел к этой траве подойти, но мне не позволили эти зомби. а Вот еще трава здесь. Ну этот город какой-то темный. Он пока нам наверное недоступен. Ну, вот, что? Это найдите дом Гази. Ничего себе. А вот еще всякие. А это флоратесные грибы. Это. Познакомьтесь с Раисом, ничего себе. Ну ладно, давайте пока нам, потому что тогда -да дадут новое оружие. А новую оружку скрафтить. А что мы можем создать? Нет. А, это аптечки. Что здесь? О господи, нет, а вы заметили, зомби как-то стали все уже лучше драться, там всякое такое, тыри Ну и убивать их я заметил, стало все же легче. Стойте, где мой коктейль молоки вы? Стойте! Аж двоих! Только что-то они не умерли. Груз отобрали. Что за груз? Какой груз? Че? Не понимаю, про какой груз там говорили нам. Ничего себе И что мы можем создать? А, -а, а я понял, понял О, не, не понял А, коктейль Молотова Ну давай, коктейли Молотова? А, ну да, несколько же Давайте их хотя бы поменяем пока На этот фонарик Создать новый предмет Короче, долго в общем, я не понял, что за э, груз, конечно. И вот, это такое, вот этого я не понял. Газовая труба, да, скажу, Вау. А, не понял, какой новый предмет имели в виду. Имели в виду новый предмет это электротрубу. Вот нам надо туда идти, например, так. Ой, ты кто? <смех> не, это уже не зомби. Это нормальный человек. Ну, мертвый. Аэрозоль? Всё, мы шму... мы нашли тебе аэрозоль, только я не помню, конечно, для чего он нам нужен был. А, теперь у нас не хватает мар Марли для горящих солей. Что-то я не узнаю, как, че я так быстро всех убивать стал? Это лучше играть, да. Ладно. По правде я тоже так мог. Просто когда я убегал от зомби, я как-то так был настроен очень сильно, быстро, что очень боялся этих зомби. Потому что Ай, блин. Вау. Взрывные сурикены для того гиганта нужны. Для того гиганта нужны взрывные сурикены. Так, мы можем их скрафтить? Нет. Нам не хватает морли. Все. Пока мы не можем. Зомби теперь, что ли? Ничего себе. I believe. Да, зомби мы много поубиваем, то есть я много поубиваю. Ч это ко мне подходит? типа что-то поорешь что-то изменится да что за груз джейд вызывает всех паркурщиков ребята завершайте дела опускается ночь и вам пока возвращаться в башню Видимся. как так быстро все он опускается ночь блин так быстро где наша башня где наша башня я не знаю где наша башня а вот наша башня бежим быстрее, быстрее отлаживаем свои дела пока возвращаемся в башню так как опять темнеет Ну да, теперь, ну, ну как-то ночь быстро наступила, вы сами. 10 минут на выполнение миссии. А если нам надо, например, там с Раисом сражаться? Потом, а, а потом, когда будет миссия там с Раисом? Миссия провалена пока что, извините. Так, протонож... так простой короткий нос мы можем от... убрать, разобрать. Чертежи. А, мы пока вот это все положим сюда. улучшение оружия мы можем обратиться в свое какое-то оружие мы можем создать новый предмет но это я уже понял давайте пока улучшим убийца как тебя я убийца